Жуткий город, девок нет, в карты никто не играет. Вчера в трактире украл серебную ложку, никто даже не заметил. тебя посадят, а ты не воруй. Любишь медок. Люби, холодок. Леп тронулся, сюда присяжным заседателем. тронулся. Туды я вовкачель. Наш священный долг защищать родину и соблюдать правила личной гигиены, иначе все у нас пойдет через жопу. Черт побери. Живут же люди. Да, это я. Ну хорошо живу, купаюсь в бассейне. Пью джис. ланджат. Да, да. Прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер. Чисто, как в трамвае. Один крокодил. Два крокодила. Три крокодила. Товарищ Димбель, а когда нам кушать дадут? Никогда, товарищ дух, это армия. Уку, мой мальчик. Извините! Кто помешал вам деньги прятать? Это вам не это. Понятно. Сильву, вле, дорогие гости, сильву, вле, живопли, а век плезир. Господи, просто все от страх, все слова поускакували Алексис.